А теперь продолжим наше изучение практикума по прилагательным притяжательной формой существительных. Притяжательная форма существительных образуется с помощью апострофа и s после существительного употребляются для выражения принадлежности. Обратим внимание на примеры. Существительное, плюс апостроф, плюс s. My uncle's car – автомобиль моего дяди. Her cousin's birthday – день рождения ее двоюродного брата. К существительной форме множественного числа, оканчивающимся на s, после s просто добавляется апостроф. Например, parents' evening родительский вечер girls' school школа для девочек boys' shoes обувь для мальчиков вот некоторые притяжательные формы существительных во множественном числе которые не заканчиваются на s women's watches женские часы men's toilet мужской туалет children's букс детские книги для образования притяжательной формы существительных в единственном числе, оканчивающихся на y, добавляется апостроф плюс s для образования притяжательной формы множественного числа существительных, оканчивающихся на i и s, добавляется апостроф. Итак, ladies бэк сумка леди Ледис рум дамская комната countries флаг государственный флаг countries union государственный союз притяжательная форма существительных может употребляться для обозначения таких мест как дом друга кабинет врача или стоматолога I have an appointment at the dentist's at nine at morning. We are eating at Johnny's tonight. К существительным во множественном числе никогда не добавляется апостроф. I have for Докс. Итак, упражнение. Алиса studies the girls' Girls. Школа для девочек. You can find children's books on the fourth floor. Children's book. На четвертом этаже. Country's flag. Правильно. Нет. Это не флаги государств. А государственные флаги. Ну Потом исправим. Притяжательная форма. Man's Ounce. Джоннис. Кэтс. Вот так. Вот это автомобиль твоих родителей. It's my cousin's компьютер. Компьютер моей двоюродной сестры. Закончим предложение. Excuse me, could you tell me where the ladies... Вот так вот, где дамская комната. Докторс. мне назначен прием врача. Притяжательная форма The Doctor. I am going to them. Вот так вот я собираюсь к врачу. Мы приготовили бургеры. Два автомобиля. Это просто множественное число. We're having dinner at Tom's Томс. Лишнее. А потом исправим. Сестра Элли. Босс. Акцентируется на S. She's going to the doctor's at 9 a.m. I drive my parents' car. Country's flag. We're having dinner at Tom's tomorrow.